что подарит Дед Мороз. Книга из серии «Музыкальный сапожок». С этой книжкой ребенок сможет почитать новогодние стихи и послушать веселые новогодние песенки. Нажатие на кнопку останавливает воспроизведение и если нажать на кнопку «Еще раз», то заиграет следующая песенка. Дед Мороз, Дед Мороз, Мор... Всего в книжке три песенки.